Приветствую вас уважаемые друзья, подписчики моего канала, гости. На связи Ростислав Франскевич и в этом видео я хочу показать вам, как купить криптовалюту UMI на криптовалютной площадке SiginPro в разделе P2P торговли. Итак, для начала мы авторизуемся. Для этого нужен e-mail, пароль, запросить на e-mail. Дальше. Необходимо ввести код безопасности и полученный код на e-mail. Ввожу код безопасности и перехожу на почту код двухфакторной авторизации. Копируем и вставляем войти. Итак, мы переходим раздел питупи торговля и для начала приобретем 100 призм купить призм какие нас интересуют параметры ну это в данном случае моя партнерша из России Россия интересует нас банковский перевод мы будем переводить на Сбербанк банковский перевод интересует российский рубль Верхние позиции, они наиболее выгодные. Вот мы видим по 0.58 рубля есть у нас предложение. Человек на сайте зелененький и при наведении на него мы видим, что он бронзовый партнер и его рейтинг сделки на бирже. Ну вот есть сделка по 0.29, та же вот Анюта. Нас устраивает лимит от 20 до 4271. То есть мы 100 призм спокойно можем у нее приобрести. Вот ее мы выбираем, нажимаем, значит. Итак, мы хотим 100 призм. Минимальное количество будем брать пока. Это 59 рублей. Способ оплаты мы выбираем Сбербанк. И запрашиваем сделку. Значит, ожидаем согласия продавца. Сумма к оплате нам будет необходима 59 рублей. Итак, переведите сумму к оплате на указанные реквизиты и обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. Все, продавец нам откликнулась Чат ордера есть и Ирина Николаевна, Сбербанк. Мы напишем «Здравствуйте». Сейчас переведу. Итак, мы перевели 59 рублей на указанные реквизиты. И жмем сообщить об оплате. Я оплатил. Ну и напишем перевел. Как только продавец удостоверится в получении оплаты, он отпустит задопонированную криптовалюту. Сейчас мы ожидаем. Криптовалюта уже на сервисе задепонирована, поэтому ее невозможно здесь схитрить и смошенничать, когда сделка уже состоялась. Вот, пожалуйста, сделка исполнена. Сейчас мы должны оценить сделку. Напишем «Благодарю за оперативность». Хорошо рекомендую работе оценить сделку таким образом мы приобрели криптовалюту призм а сейчас мы должны приобрести криптовалюту уми идем опять на петупи торговлю переходим на Уми и опять же ищем продавца. Мы хотим купить Уми. И не будем мы тут долго. Вот берем в работу продавца. Итак, мы хотим на сумму оплаты 3000. Это у нас получается 39,7. Ну, для начала неплохо. Способ оплаты мы опять же выбираем Сбербанк. Комиссии нет, как и в призме. Так, что у нас здесь есть? Хороший рейтинг, серебряный партнер. время Реакции, время оплаты по 30 минут. Запросить сделку. Ожидаем согласия продавца. Собственно, э, покупка призм и уми они идентичны. Ну вот. уже проведем под запись и то и другое. Сумма к оплате 3000 и вы получите 39,7 уми. Переведите сумму к оплате на указанные реквизиты. Продавец откликнулся и обязательно сообщите об оплате продавцу до окончания времени сделки. В сообщении ничего не пишем. Хорошо это мы знаем да, Вячеслав Витальевич и реквизиты. Вот мы сейчас и оплатим на Сбербанк. Здесь. Так, открылся чат ордера, я пишу здравствуйте, здравия. Сейчас переведу, сейчас переведем. Отправляем. Итак, мы перевели на указанные реквизиты 3000 рублей, сообщаем об оплате, вы точно уверены, что оплатили? Я оплатил, я пишу, перевел. Как только продавец удостоверится в получении оплаты, он отпустит за депонированную криптовалюту, ожидаете, ожидаем. Итак, мы видим, сделка исполнена. Сейчас мы пишем отзыв. Оцените, пожалуйста, сделку. Хорошо. Рекомендую. Работе. Ну и мы смотрим, что у нас денежки поступили, как мы видим. На наш кошелек. Благодарю. Оставил. Вот так легко и просто мы можем приобрести на криптовалютной площадке SiginPro, в разделе ⁇ Питупи торговля ⁇ криптовалюту Призм и Юми. А сейчас мы рассмотрим, как пополнить наш стейкинговый и парамайнинговый баланс в Рой-Клубе. Итак, сейчас нам необходимо перевести средства с нашего кошелька Сиген на баланс Рой Клуба. Пополнить баланс монетками Призм и Юми. Для того, чтобы у нас шел парамайнинг Призм и стейкинг Юми. Парамайнинг Призм 10% в месяц, а стейкинг Юми 30% в месяц, а в перспективе будет до 40%. Для этого мы авторизуемся в Рой Клубе. Ну, например, по адресу призм. Это не имеет для нас значения. Или по адресу юми. По любому адресу. И что мы здесь видим? Мы сейчас находимся на адресе призм. И вот он адрес пополнения. Пополнив этот адрес, мы начнем участвовать в структуре рой-клуба в парамайнинге. Как я сказал, 10% в месяц. Для этого, чтобы пополнить этот адрес, мы его копируем, переходим в наш УМИ кошелек, вывод с баланса, это называется торговый баланс, а, но ну это что касается УМИ, мы пока будем работать с призмом, призм, мы вводим кошелек, куда мы собираемся вывести, 284. NGD. Да, вот он. И публичный ключ. Вводим публичный ключ. И нам необходимо вывод плюс комиссия. Это 100 призм. В итоге поступит получателю 99 с половиной. В примечании можем и ничего не писать. Запросить код на e-mail. Теперь переходим на нашу почту. И вот он, код двухфакторной авторизации. Мы его копируем. И вставляем. Вывести. Вам было направлено письмо, перейдите по ссылке в письме в течение одного часа, чтобы подтвердить вывод и транзакция будет отправлена в сеть. Адрес наш, адрес пополнения, сумма 100 призм. Переходим на почту, ждем письмо. Итак, письмо пришло, открываем. И мы видим, создан запрос на вывод, адрес публичный ключ. Все у нас это совпадает. Подтвердить. И еще раз проверяем. И подтверждаем. Вот сейчас средства успешно отправлены. И транзакция успешно ушла в сеть. В течение от 10 минут до часа денежки будут переведены. Сейчас то же самое мы сделаем с монетками уми переходим на уми и здесь нам необходимо пополнить наш структурный баланс или баланс тейкинга чтобы получать 30 в месяц уми переходим в уми и мы видим структурный адрес кошелька вот он и вот сюда нам необходимо перевести средства, чтобы они отобразились на балансе. Копируем. В данном случае мы с торгового баланса, вот с этого, переводим деньги на адрес структуры. Адрес пополнения или структурный адрес моей партнерши. Вот этот. Вставляем. Сумма у нас отправить все. 39 и 7 таким образом запросить код на e-mail и переходим на почту вот он копируем его и вставляем вывести Вам было отправлено письмо аналогично. Перейдите по ссылке, чтобы подтвердить вывод. Адрес, который вот мы писали, сумма 3907. Переходим. Подтверждение вывода. 3907. Адрес YRAH. Совершенно верно. Это адрес пополнения. Туда, куда нам необходимо вывести. Подтвердить. И еще раз проверяем. Все правильно. Подтвердить. Итак. Денежки практически мгновенно упадут или почти мгновенно уми в Рой-клуб. Вот сейчас мы даже это увидим недолго здесь. Призм, немножечко транзакция идет медленнее. Ну, у меня самая технологичная криптовалюта пятого поколения. Поэтому, друзья, конечно, я очень вам рекомендую присоединяться в Ройклуб, ко мне в структуру, получайте ваш собственный банк с постоянным доходом до 10% с криптовалютой Призм, доходом до 40% с ЮМИ и возможностью вывода средств и партнерских бонусов в любой момент. Заинтересует? Звоните. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ в режиме демонстрации экрана. А вот, кстати, и наши денежки на балансе ЮМИ уже прибыли. За вычетом 10% комиссии 9% на развитие структуры рой клуба один процент на развитие самого клуба которые вы отобьете буквально за 11 дней ничего не делаем поэтому это совершенно безболезненная комиссия для вас если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой видеоканал с вами был ростислав Францкевич. всем всего самого наилучшего и до встречи в скайпе пока пока